Покупай в китайских интернет-магазинах с экономией до 30%. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru Более 2 миллионов пользователей уже экономят с нами. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. Приветствую тебя, дорогой друг, на своем канале. И Сегодня мы будем с тобой открыть вот эти замечательные 10 посылок. Надеюсь, вы уже заварили чай, приготовили вкусняшки. Ведь сейчас я буду вам показывать, что я купил 11-11 на распродаже. Хочу предупредить тебя, дорогой мой друг. Посылок открытия не будет. Будет лишь обзор, грубо говоря, того, что я купил 11-11 на распродаже. И начнем с самого верха. Что уж? Итак, у нас здесь. Посмотрим, что у нас здесь. Да, у нас здесь чехол на мой телефон. Я его не носил. Я его всего лишь померил на свой Pro6. Здесь написано, кстати, MX6. Меня это удивило в первый раз, я поэтому сразу же моментально померил. А так это пластиковый чехол с резиновыми с резиновой основой и пластиковым верхом. Также имеет подставку она достаточно крепкая, вроде держит телефон в положении горизонтальном. Все ссылки на товары, купленные на Алиэкспрессе и показанные в, в данном ролике, в описании. Дальше у нас маленькая такая посылочка, и здесь у нас лежат значки. Значки по Gravity Falls. Я их Просто открыл, посмотрел и положил обратно, как они были забирать Я даже не снимал с них пленки. Вот так они выглядят поближе. Сейчас. Вот так они выглядят. И если снять пленку, то видно, что они глянцевые. Я так немного подкажу вам. Вот. Они на обычной булавке. Я не знаю, как она называется. Английская это вроде, которая... Просто игла, а это не английская, так что я не знаю, какая это булавка. И поехали дальше. Что же у нас дальше? А дальше у нас большая посылочка. Большая, чем предыдущая. Что же у нас здесь? Я не знаю, что у нас здесь лежит. Ладно, я знаю. Да, это проводки. Провод покупался для нашего айпада, я не помню какой он, iPad 3, если не ошибаюсь, я им уже пользовался и не раз, скажу, что он хорошего качества, он как нейлоновой нитью обшит, назовем это так, и я делал указатель, с какой стороны он не должен быть, я хотел, чтобы он был на той стороне, который должен быть, но перепутал стороны, поэтому пустой стороной мы вставляем к верху, то есть к нам, лицом, и маркером, нарисованной точкой с черточкой наоборот. Ну, давайте уже сразу с маленькими посылками покончим. А, да, это всего лишь маркер. Я мог его купить и у нас, но это не простой маркер. Он серебристый. Он очень и очень красивый маркер, я вам сейчас даже продемонстрирую как этот маркер пишет, здесь конечно не бумага, глянцевая поверхность, но все же, ну вот как-то так он пишет и если посмотреть на свет, то он достаточно такой переливающийся и мне это понравилось. Нужен он был мне в первую очередь для оформления фотографий на своем шкафу. И также для оформления фотографий мне нужны были стикеры. Вот такая вот визитка у продавца. Я в первый раз подумал, что мне положили еще лишние стикеры. Вот так вот она выглядит. Надеюсь, вам ее видно. И еще раз покажу QR-код продавца. И коробочка стикеров. Если не ошибаюсь, то там были 100 штук стикеров. Вот в такой вот они упаковочки. Это растения различные. Я их вот так сейчас немного приоткрою, покажу. Несколько штук, чтобы все не вытаскивать. Ну вот, например. Вот так вот они выглядят. Вот. И, собственно, их было ну больше уже, чем сейчас. И вот так вот они видно, надеюсь, вот так сложены были. И сейчас сложно, собственно, тоже так же. Это мы пока оставим здесь. Так, что у нас дальше? А дальше у нас, кажется, да, это еще один чехол на мой телефон. Вот. С этим чехлом я его носил. Я его одевал валу, ровно один раз на один вечер. И проблема в том, что я сейчас вам не покажу, но я постараюсь прикрепить фотографию куда-нибудь здесь, наверное, где-нибудь. здесь или вот здесь, не знаю пока. И вырез под камеру и под вспышку. Они у меня оба круглые. Они сделаны криво. Вот не очень качественный чехол, поэтому я вам его не советую. Лучше не берите его возьмите у другого продавца лучше так поехали дальше что у нас здесь у нас здесь ремешок для ми Да, очередной раз заказываю ремешок у того же продавца правда э, ну ремешок я не открывал вот ремешок я с вами открою вот я его не открывал вот он такой чистенький Сейчас посмотрим, есть ли на нем код. Да, есть на нем код. Все. Значит, он оригинальный. Потому что в очередной раз. В очередной раз. Мой. Как видите, Mi band а Сейчас. На нем вон. Видите, щель? Вот так виднее. А я быть не должно. Вот сверху ее нет, а снизу она есть. И это уже плохо, потому что значит, что сам ремешок рвется. Самая тяжелая из посылок и самая большая, наверное, это у нас крючки. Крючки сделаны такие под винтаж, винтажный стиль. Я не знаю увидите вы или нет но она почти 10 сантиметров а, так приложим вот она девять с половиной сантиметров крепится на два болтика шурупчика гвоздика если у вас гвоздики есть и вот так выглядит она подходит под стиль поэтому я и брал именно такие у нас в городе не найти поэтому пришлось заказывать. и у нас здесь остается две посылки одна это чехол еще один да еще один чехол господи сколько мне их нужно но они так быстро затираются так что нужны их много и довольно часто их приходится менять это очень красивый и достаточно качественный чехол с эйфелевой башней я его не носил, но одевал. И никаких нареканий он меня не вызвал. Да, вот так вот он выглядит поближе. Все. А, отличная упаковка, красивый пенопласт положен. Что картинка сливается, когда смотришь. И последнее. самая дорогая, самая а, долгожданная, наверное, даже посылка. Здесь у нас. Нет, не подумайте Это не она Какой-то ремешок от Югрина, Который они подогнали В подарок Просто какую-то затяжку делать Провода собрать, например Или что-то еще С их логотипом Ugreen, more for you Поближе вот. И также помимо Самой коробки здесь лежит Визитка И. А моя главная. Сейчас я посмотрю, что другой стороне вам показать. Да. Здесь вроде картинки нет. Здесь нет картинки, это хорошо. Ни за что не догадаюсь. Да, ладно. Без видно. В общем. картридер На 3.0 интерфейсе USB. И сейчас я вам его покажу. Он такой красивый, господи. Дуго только видели я не помню, сколько он стоит, он около 700 рублей, по-моему. Но он такой красивый. Коробка все отлично, все упаковано жестко, ничего не помялось, ничто не порвалось при доставке. Я им пользовался уже около трех раз всего, конечно, но ну как бы типа старался не пользоваться особо им. Но, господи. Как он выглядит? Это же божественно. Я этикеточку специально тянул, не снимал. И, О, господи, он переливается. Вот это, Уф. это, конечно, все пластик. Это глянцевый пластик, это матовый пластик. И тут разъемы. TFSD. А, TF, -SD. TF это микроSD можно назвать. А, CF разъем, который применяется в достаточно старых и новых полупрофессиональных фотоаппаратах и МС, которые применяются в основном только в продукции sony длина у шнура метр метрового и вот он 30 интерфейс надеюсь видно ну что ж собираемся в кучу. Давай. так это ты не ты не со мной вот как-то так выглядит наша распаковка на сегодняшний день. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. И, и ожидайте четвертую распаковку уже через месяц. Ведь я заказал новые интересные товары, среди которых опять достаточно крупная и большая посылка.